роботы Трейлинг Стоп и Супер smart Стоп и Профит. Здравствуйте всем, с вами Максим Пистолетов, и сегодня я хотел еще раз сравнить одного из самых популярных и массовых роботов Трейлинг Стоп, который помогает уже не одной тысячи трейдеров зарабатывать деньги, и новейшую разработку робота super smart, который обладает огромнейшими возможностями для профессиональной ручной торговли на биржевом рынке. Возможно вы уже смотрели презентацию робота SuperSmart и видели, что он функциональный и супер быстрый робот, который надежно будет вашим помощником в трейдинге. Робот на текущий момент не имеет аналогов на российском биржевом рынке. А сегодня я хотел бы еще раз сравнить его с роботом Трейлинг Стоп и понять кому нужно и кому имеет смысл обновить свой робот и перейти к торговле с помощью робота SuperSmart Стоп и Профит. Оба робота имеют возможность торговать и будут вашими помощниками на всех трех основных площадках российского биржевого рынка – это срочная, фондовая и валютная секция. Но робот трейлинг стоп позволяет выставлять только один уровень стопа и один уровень профита. И это удобно для тех, у кого слишком маленькие счета и у кого даже не остается запаса под гарантийное обеспечение. Именно возможности и функциональные особенности робота стоп позволяют не иметь дополнительного ГО, чтобы ваши заявки выставлялись и срабатывали на биржевом рынке. И приятный бонус для тех, кто только начал свою торговлю на рынке, для одного контракта, вы можете скачать демо-версию на нашем сайте и использовать робот стоп абсолютно бесплатно. В отличие от него, SuperSmart позволяет выставлять многоуровневые стопы. Многоуровневые профиты имеет возможность выставлять умный дисциплинарный стоп, который является аналогом риск-менеджера при вашей торговле. Если робот-трейлинг-стоп может ставить только реальные стопы на биржевой рынок, то SuperSMART позволяет выставлять как реальные, так и виртуальные стопы-профиты, то есть прятать ваши стопы от охотников за ними. Дополнительно в SuperSMART роботе есть автопокрытие перед клирингом, и перед закрытием рынка. Есть возможность переноса стопа в безубыток, чтобы сохранить заработанную прибыль. И самое главное отличие, что робот трейлинг стоп написан на уже устаревающем языке C++ а робот SuperSMART использует быстрый и мощный язык программирования Lua. Оба робота надежно работают в терминале квик, но робот SuperSMART обладает намного большей скоростью. И используют все возможности нового языка программирования lua очень много трейдеров которые используют робот трейлинг стоп за те годы когда он уже впервые появился выросли как трейдеры им уже недостаточно возможностей этого устаревшего для них робота трейлинг стоп и для всех трейдеров которые используют трейлинг стоп мы сделали специальное предложение чтобы они могли обновиться до робота SuperSmart. Используют все его возможности, чтобы профессионально участвовать в биржевом рынке в торговле. Перед вами терминал Quick и настроенный робот-помощник Super Smart Stop и Profit. Подробно его работа и основные функции были рассмотрены в видео-презентации. Здесь мы только покажем единственную функцию выставления многоуровневого стопа и профита. При помощи быстрого стакана это можно сделать в один клик, купив необходимое количество контрактов и обратите внимание. Моментально робот выставляет 20 уровней профитов и 4 уровня стопа. Фантастическая скорость. И конечно нет возможности выставить вручную такое количество заявок за менее чем одну секунду. Более того робот все корректирует. Если вы часть контрактов закрываете, закрыв необходимые 10 контрактов, робот моментально лишние заявки удаляет. И лишние стопы тоже удаляет. Конечно, такой робот требует инструкции и к роботу прилагается подробнейшая видеоинструкция по всем функциям и по всем возможностям данного робота. Без проблем человек, не умеющий, не владеющий навыками программирования, сможет данного робота установить, запустить и начать с ним полноценно, профессионально работать. Все, кто приобретал робота Trailing Stop, при покупке робота SuperSmart, могут учесть стоимость, заплаченную за предыдущую версию. И это еще не все. Бесплатно вы получаете также курс «Грамотное выставление стопов и профитов». Из данного курса вы узнаете, какие еще бывают стопы и как грамотно их ставить, как ограничивать убытки и как фиксировать свои профиты. И дополнительно в курсе есть купон на скидку, который вы можете использовать при приобретении любых наших программ в дальнейшем. Еще раз давайте подведем итоги, в чем же может помочь вам робот Супер Smart Стоп и Профит. Конечно, самое главное, он поможет избежать технических ошибок при торговле. Но новые возможности робота позволяют увеличить скорость выставления стопов и профитов. Они будут выставляться буквально моментально. Теперь вы сможете сохранять свою прибыль за счет переносов без убыток, сможете контролировать свои риски для крупных участников, есть возможность прятать свои стопы от охотников за стопами. И в некоторых режимах данный робот позволяет избежать проскальзывания при торговле. Заказывайте нового робота, обновляйтесь и скажите наконец нет лосям, переходите к прибыльной торговле на биржевом рынке. Спасибо всем за внимание. Заходите на наш сайт kbrobots.ru -kbrobots Обновляйтесь с выгодой. И кто не видел, смотрите видеопрезентацию полную робота супер смарт стоп профит на нашем канале YouTube. Не забывайте ставить нам лайки и подписывайтесь на наш канал. Спасибо.